Помните, забота – это естественный катализатор ответственности. А если заботиться о неком, то и трудиться неохота. Хорошо, что есть восьмимесячный ребенок, который сразу формирует у тебя ответ на вопрос, о ком тебе заботиться. А что если вот ребенок уже подрос, или ребенок и так хорошо справляется без тебя, думая о внуках, думая о внуках например, да, думая о внуках, о всем человечестве, да. Что мы предлагаем? Осознать, что от тебя зависит жизнь других. Прямо осознать, что ты кому-то нужен. Ну, для мужчин это особенно важно, потому что базовый эволюционный катализатор для мужчины – это осознание, что ты кому-то нужен. И вы думаете, нафига мне вообще вкалывать в этот бизнес, если и без меня все хорошо. Кому вы нужны? Это вопрос. Внукам. Нужны внукам. Вашим коллегам-сотрудникам нужны. Нужны, может быть, обществу, нужны жителям вашего района, потому что в вашем районе вы сделали отличную детскую площадку. Ответьте на себе вопрос, кому вы нужны. Это помогает. И надо осознать, что эти другие, кому вы нужны, они есть. Они есть в вашей жизни. А вот давайте короткое упражнение на две минуты. Кому вы нужны в тетраде? Восклицательный, восклицательный знак и вопросительный тоже. И сразу же первая реакция может быть такая, что да никому не нужен. А если бесконечный список, это, это, это, это, когда список бесконечный, это прекрасно. Это отличный мотиватор. Сразу же энергии хватает на достижение. Да. Вот. Страшно бывает, когда ты думаешь, что как бы, ну, я нужен ребенку, но ребенку я все, в принципе, так даю. Я нужен жене, но жене я так все даю. И, в принципе, получается, мне особо стремиться-то некуда, потому что я никому не нужен. Я нужен пенсионному фонду, отлично. Это мощный мотиватор, спасибо. Я нужен стране. Значит, то, что я нужен стране, это безумный мотиватор. Значит, он на грани, конечно, нормальности человека. Но если на вас он тоже работает, используйте, почему нет? Иван, я... Уже конкретно даже, да? Я смогу детям страны зрения восстановить. Это капец, это вообще не шутки. Да, Просто я... можно по ночам вообще не спать, И потому, не так не да. Я благодарю. Это как раз пример того, что да. Это отличный пример того, что я нужен стране не на шутку, а всерьез. Спасибо. Прошу, кто хотел. Вы озвучили, но я нужен себе. Нужен себе. Отличный пример. Я в этом Да, я нужен себе. Потому что я тоже хочу получать удовольствие от созидания от жизни.